Как записывался клип Инстасамка жара. Подпишись на канал и поставь лайк. А, а, ну, жалко, жалко. Так, так, у нас отель там есть. Ну, да, у нас же есть отель. Ну, ну, ладно, а Диктор, тебе, ладно, дик, диктор, а я добегу. А, нет, не добегу. Это где? Нельзя. Я уже в отеле. Я летать от не умею. летать? Можете всех воеждать. Ну, все. Все здесь зачем здесь? Нужно только я. Так. Так. А, уже ну, 8 вечера. Люди, можете воеждать с меня? За. Сядь. В лагере, в мы не знаем, Нет. Откуда мы Ты не знаем, где это где вот так вот сидишь, типа поворачиваешься, потом кликаешь, кликаешь, вот так кликаешь. Костя, мы вообще тут в городе. Сейчас просто поворачивайся, типа Ты фоткаешься. Делефон взлет в руки? Костя, да. я вообще только какой-то детский садик нашел. Все, давай, раз. Где? Ой, Три. Я фоткаю, ты ли, своё лицо, надену. и теперь кликай. Так, кликай, кликай уже. Давай. Да ладно, об стол, об стол. Не И угу, угу, угу. телефон -то. так Меня все обсуждают, кого я не просила, если знаешь, что... Ага, Давай, мы чтобы... ну Я поняла, понял, где я Олега. Да, все крысы. Обсуждайте меня с моей спиной. Ты тоже крыса. Ты вообще меня кидала, назвала. А ты вчера ушел, как кидала последний. Это Как вы сюда зашли? Выйдите отсюда. Вы обслуживающий персонал. Ломаю двери. Ломаю двери. Вы обслуживающий Персонал. Так, первый персонал Сюда Сюда и сюда Олег на лестницу Мне типа спускаться? С отеля выходит А вы такие кликайте, типа Хала, обсуждайте Сами вла, Я всех вас приду и забью Мне вот так вот выходить с отеля Или заходить? Да, выходить Давай, мы ты отчет начнешь, нет? Кринж. Во, вот этот нормально. Всё, до раз, синка. два, три. Пак вам, пак вам, пак вам всем. Я знаю, что за спиной. Так, там, а, меня вы ударили я такой вкус опять банк так олег за мной так иду капитан так так, сейчас будем гадать, деньги. Ты такой, типа, на журнале. Сколько время? 8, С плена. весне мо имя на журнале. Я как самка на журнале. Просто смотри в книгу. Потом сотни. Стой, подожди. Так, это я это сейчас кое-что что мне нужно сделать, потому что я не могу ничего сделать, меня это распоряжает, у меня биси не Сейчас будет. Я открываю двери, и никто мне не поверит, что <связывающие> я поднимаю свое лицо. Срубите дерево, вот это достижение. где там? Да, СМС. Что мне здесь делать надо? Ты сейчас смотришь журнал. А, заходишь, заходишь. Заходишь и в журнал вот так вот пятишься. Тут mm, есть okay. дерево. Потом подходишь сюда. Досьешь деньги и кидаешь. Okay. Так сейчас деньги надо взять. Oh, тут? Что, Стой, я деньги взял, я их найти не могу. Так да, где деньги? Я в подвал. Так, стоп! У меня Стой. этот. Где здесь хоть что-то? Журнал я тебе скину. Так, где ты, Ксеночка? Я ем. Я голоден. Вс. На, журнал. Иди сюда, Трикс. Всё, да. я кидаю... Что мне делать? Тебя идёшь, ж... идешь идти журнал смотреть? Иди, смотришь журнал. Потом подходишь. Кидаю деньги. Потом показываешь деньги. Типа, Лёд, у Кидаешь. А я не могу Трикс ловить. Раз. Два. Откуда у тебя А, ну, у вас же гэмлист. Да. Так, как сейчас будет. Я открываю двери. Так. А нет, ч, ч интересно ударить могу? Так, со съемок надо. Так, там будет отсылочка на отключаю телефон. Это сладкая жизнь, как клубника в шоколаде. Так я тут с другом с тюми был, наверное. Я не сдаю вещи со съемок назад, когда они видят меня, не знают, сейчас будет жара. Спасибо. Так, у кого-то из вас сохранился скин клубнички, шоколадки? У меня. Да, у меня есть. Ну вот становитесь по кругу. Подождите, сейчас. сейчас да, будет. У кого не сохранить, А, все, идите, остановитесь. Я клубничка да. Могус. Мне найти надо вообще. -то. А, люди, у меня не сохранилось. У меня ну установитесь на кнопочке. Люди, Костя, у меня не сохранился скин. Лука! дайте я. Скинь, скинул клубнички, вот клубничкой, она шоколадка. Кинь-дани. Кинь, Дани, клубнику. А мне шоколадка. А шоколадки нету. Тогда Лука был Лука единственная шоколадка. То есть она был один для ней, а. -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а все остальные были этими, другими шоколадками. Нет, все одинаковые за шоколадками. А, значит, Лука был, ой, эти был клубникой один отличный. я был клубникой, ну, типа такой только, особенная шоколадка. Это звезда, Вы она выглядит как супи Уже нет. Так, я вот я был особенно ковничка, а Ваня всей... у меня украл по два скида. Эм, как бы, это-то мне самое, типа... Блин, mm -hmm. у тебя точки, у меня не все точки. <зас> да без разницы, какие no, точки. Остановитесь уже. Всё, я остановлюсь. Ты просто танцуйте, танцуйте. Можно Может мне ху... сколько <заскучили> <заскучили> <заскучили> Вот эти, которые я скидывал, вот это было на... Ну давай, просто дэнси. А разве мне нужно не уходить? мне Нужно же уходить. Просто дэнси. Ай, не руку отбери. Стой, Ну, Ай, ш... встань нормально. Мы И уже раз. начали. Два, три. Прыгай, поставь. Да, да, да. А вы ешь, ешь, ешь. Ты, чтобы дойди а... ко мне. Прям в а камеру. Башка бадум да. Сейчас подожди, yeah. чуть-чуть то иду. Mm -hmm. вот. Не подходи ко мне, я сам скажу. Mm -hmm. вот. И смотри, mm -hmm. вот. Mm -hmm. Теперь ты такой кивни, кивай головой и ударь камеру. Я такой Я Хоп. Переход потом там сделаешь. Да. Mm -hmm. Два, раз. Сейчас я подготовил. Скажешь, Ставь. когда мне ударять? Два, три, кивай, дарей. Вс ⁇ <Uhrosh> ага. Теперь надо жара <плаков> <плаков> идти? На радио уберкает пока она <плаков> тверкает. Не сияет, был бойби. Мое время дорого, сяду на то. Деньги сияют. Звоните, по по мама. Правильный правильный. Правильный. Би -би -би, мама. Мама на проводе. Мама на проводе. Мама на проводе. Знаете, переодену... Может, на кладбище? Какого кладбища? Ну, снимем этот момент на кладбище. Идеально. Действительно, нет, жару мы снимем. На... Там. Может, с ним жару? А у нас есть, нет, там не полное, там только отрывок. Костя, Костя, Костя, я знаю как. Я знаю как. Люди, люди, я теперь знаю, как дойти до лови. Я уже летел. Да, я сейчас Альмиру твой талисман заберу. Все, так, все, Олег, просто иди прямо на счет три. Раз. Ну, блин, я, типа, э, там Два. Три. Я обижу, но... угу. И в бассейн. Иди в бассейн, встань и дынь. Так, стоп, стоп, стоп, стоп. Запу... Мне а нужно... Да, б, Костя, я хотел сделать вот это. Бас Ой, ты! Я Ну. Да отойди, Даня! Отойдите, Даня. Подожди, подожди, подожди. Просто Дэнни поставим. Да без разницы, шоколад, клубнику, без разницы. Шоколад расстается, я сни. Раз. Два. Да я уже четыре, готова к Денсу. Три, будет Даня, <с <с я тебя утоплю. Так, дальше. На радио Беркин. Когда я отвёрк, я. Идём в Он, тверкать, О, ничего тверкать придется. Буду Берег. тверкать на мои гилы манекена. Да, да, да, да, да. да, вот маникены. Мне манекен не жалко. Не убирай мои факела. Я здесь призываю. Мы здесь этот, снимали мою серию. Так, Олег, ты где? Я тут сейчас. Где так. могила свободная? Включаем радио. Нет. Ты здесь будешь. Но... Олег. Ты будешь... Да боже! Олег. не манекен когда манекен посмотрите, пожалуйста, на тренде, когда манекен родился В каком году быстро быстро быстро адреналинчиком адреналинчиком а родился? 2000 умер 23 20 23 что там, а, там надо писать, когда умер? Что там надо писать, когда умер? П, рип, рип, эр, эр, эр, п Да напиши мне Р Р Р напиши Р Р Р у меня дочка. Да, Олег! Да, Олег Г, да, а значит, Олег Г, а не Оле. Ну, вот <решил> <решил> Я уже забыл, что то написать. Дарья, еще раз напиши. <решил> Ра, <решил> рар... <решил> А. <решил> Олег только пишет <решил> три буквы. А я выключилась заранее всех бедов. У, и... у меня... Я снимаю, у меня потом дадутся. А хотя, ну, Костя клип сделает с той же песней. Ну, я не хочу страдать, поэтому... Газ. А тебе за это ничего не будет, кроме желтой медики? Это слайдкая жизнь шоколаднее, лишь говорят Ну Сколько можно тратить? Не отходя от косы, говорим пальцем. То, что не в однажды я уехала отусить Турцию, потерял сумку, паспортную фикс не выдать. Я 7, 7. Олег манекен. Грустим, скорбим и помним. Мне его не жалко. Я хейтер манекена. знали знали, что я хейтер манекена? Знаете, что я... Потому что знаете почему я хейтер его? Потому что его Олег зовут. Так. Снимаем дальше. Ну, а я не только манекена. На радио беркин так Олег сюда. Да, вот здесь, конечно, возле возле могилы манекена. Восемь, восемь пять, пять, пять три, пять Кто? Так. 5, 5, 5, 6, 6. Ну, В, седьмом. В седьмом году. А, ну я Подумаешь? А, ну и сейчас 15, да? В седьмом. Иди сюда, иди сюда. Иди сюда. Не грустим, не скорбим, не помним. Блин, я восьмого апреля поеду. На квест, на хард. И я сказал, то, что я не поеду. Почему? Я бы согласился. Ты дурак? Там у нас трусы там и все рвут. Чё, дурак, трусы будут вам рвать что? Да просто когда мы ездили на квест, там рвали все. Все рвали? Да. Там за волосы таскали как. Трусы, ну вообще раз трусы не, порвут ну не, страшно. Нет, я, я на хард не поеду, я. Ну вы порвут ничего страшного. Да я стою здесь. Молодец. А вы здесь музыку включили, думаю. Да. А может быть не это? Подожди, стой. Ты, Ты говорят, такой тверкаешь на радио Беркин, когда я тверкаю. что-нибудь, сейчас мне нужно чуть. Олег, э, на этом моменте вот вот. ну, это тверк, я знаю. Мне люди говорят, я говорят, что я время... я... Смотри, можешь вот так сделать? И да. запустишь. Да. И 3, а 3, я могу 3, сделать да? вот на мной эферверки. Тебе типа, будут Два. Ну, 2... Скажешь, когда взрывать? что-то надо первое тверкать или Тверкой. А нет-нет-нет, на радио Беркин. На радио показывай. Кликай. Стой. Yes. Кликай. Кликай. Теперь тверкой. Теперь фейерверки. Ай! Меня не бьют. <laughs> Кто посмел? Иди а, на... Костя, там, там именно не фейерверки, а там хочешь... это бренд такой, фейерверки, Хватит ставить барьеры. Я, это я не да, ага, конечно, а ты держишь, просто так, как в руке держишь, Ребят, да? А да. А я... Вот, Тедди, вот зачем ты это сделал? Просто так держишь его в руке. бань баним таких. Давайте это баним, Тедди, поэпи. Я сейчас убью, Теди тебя. Тебя похорони, мне пофиг. Пофиг. Тедди, пофиги, свой <связь> рот будешь, <связь> открывать. <беда, связь> <беда, связь> <беда, связь> так, <связь> Олег встал сюда. Да, дэд, да, да дэд, куда ты сюда? Ты олег где? Я тебя вижу, олег думаешь? Говори, олег говорит О, фразу, которую, которую он занес. Фишки, а вот. по номеру. Здесь денежки. И здесь одна денежка. И ты поведешь, а, когда денежек а побольше. Туда. Там же а побольше. Ты сперва да. посмотришь, покиваешь, потом. Ты да, туда, да, нет, туда, я хочу туда, но я побегу туда. А может я сначала туда, туда, сюда? Раз. Да, давай. Раз, два, три. А, звоните по номеру. Ми -ми -ми -ми Мама на проводе. Ну ты там ставишь о, я запишем раз, контракт, можно сделать это в мэрии. Типа, в мэрии мэри да, сидеть да, с мэром. Да, да, в мэрию да, идем. Мэри я лечу в а Я, да, да, я, я да, лечу да, за Адрианом. Мой я Ай! Так. У меня ЧС! У кого? Кто у нас раньше отыгрывал день денежку? денежку, Ой, денежку да, отыгрывал. Типа... Так, Лука, у нас денежку будет отыгрывать. Люди, можете, а пожалуйста, типа... вояжнуть? А типа, вот типа... люди, люди, Лука, быстро. У меня тоже воежу, Ладно, воевать всех, все садимся. Давайте, да, да, ты, да, ты не сюда! Здесь я такой бигмань на контракт. <связь> так, сейчас там. Звоните по номеру. Так, Алекс, сюда иди. Вы зайдите пока в мэрию. Сюда иди. Где, это где? Ты да где я мы... тебя вот? Телефон достань. А. У меня он есть. Алекс, <связь> а, а, подбегай типа, на меня несколько раз, и тебя Ты, ты идешь. Звоните, звоните по номеру. Пи-пи-пи Звоните -пи по номеру. Пи-пи-пи. Мама раз. на опроводе. Да. Два. Три. Звоните по номеру. Би -би -би. Мама на проводе. Мама на опроводе. Моё в лицо сияет как на плавную Ой, я знаю. Короче, сделай, чтобы мое лицо просто ты на него так смотришь, а потом в этот... вы какусись добавишь. Опять а как такой блеск. Нет, блеск. Два раз. Мне не двигаться, да? Два. кивай три а, подожди. вот это денежка я жду ну, так все и тут я подпишу новый контакт всё, деньги свалите с моего пота... места это мое место мух тут же... мух мы сейчас прибьем мух Мама, прибью говорю муха. сейчас так. Да, себя хранится как... вообще. это да, на съемках. На съемках использования да. скина Геншина осуждаю. Отойди. Дайди использовал скин Геншина угу. на съемках. Это нарушение правила. Это, наруш... это нарушение правила. Дайди, нарушаешь правила. Так, так, с... да. Еще три. Да. Ты киваешь. Раз. Да немного медишь убери, а то лицо инстанки закрываешь. Раз, Свалите, мухи. Два. Три. Новый контакт. Деньги идут со мной на контакт. Я молчу, пока все говорят. Все, кто в попсе покинули чай. Оплачиваю карты парад. Ну все, мы сняли. Все. Это был самый легкий клип, Олег. Да, вообще. Ой, какой крутой твой контракт. Да, да, Ты оставь его с собой. Не надо, Лука, унеси его с собой в могилу. А у меня и нет этого контракта. Это пустой контракт. Там, там пустой, пустой контракт, везде. да. Там пустая <с бумага. Говори! Это контракт. Ну вот, если ты там, когда выйдет у меня этот ролик, посмотришь, там не узнает, что за контракт. Так, кто там такой умный? Тедди, свинь. Как некрасиво. Да-да-да, свидания. Я пошел кушать хачапури.